друзья всем привет с вами геннадий стомин и канал добрый ген как я уже говорил приобрел участок спиливал в начале ветки сжег все убирал в порядок ну и вот наконец, наконец настало время выкорчевывать вот эти вот пни которым по 40 по 30 лет можно обратить внимание насколько здесь сильная корневая система насколько глубоко и для этого я пользуюсь ну, таким инструментом, который уже, к сожалению, погнулся. Это металлическая лопата, она легкая, но очень крепкая. А потом топор, самый мелкий, топором обрубаем. Можно взять побольше, посильнее. И, к сожалению, или к счастью, я не знаю, бензопила, потому что вот эти корни распилить удобнее, выпилить именно бензопилой. Да, тупится самоцепь, но никуда не денешься, зато это реально сильно облегчает труд следовательно сейчас я до конца э, обкапываю все это обрезаю подрубаю до самого низу после чего покажу как с помощью лебедки тонной можно его именно наклонить то есть и потом подрубить либо подпилить центральный корень и здесь есть очень много нюансов так что досмотреть это видео обязательно до конца так второй этап наступает полностью со всех сторон обрубили сделали. давайте я вам немножко расскажу о легетке и в чем а, существенная разница как правильно это делать у меня здесь имеется стропа стропа именно специальная такая тяговая то есть это не для машины чтобы таскать машины а продается в строительном магазине Ее нагрузка 4 тонны ой точнее 2 тонны но то есть это на растяг если мы обматываем с двух сторон, то нагрузка получается на каждую по тонны. Таким же образом надо делать все тросы, так как шестерочка, трос также нагрузка примерно 1,9. Если в одинарную, в двойную, получается также 4 тонны. И самое главное, также на лебедке у меня 6-миллиметровый трос, поэтому если его одинарно натягивать от столба допустим зацепить крюком здесь и тянуть в одинарную трос то он выдержит 1,9 если мы обматываем, то получается что нагрузка увеличивается ну и сам механизм в принципе можно сейчас обратить внимание я сейчас буду трещоткой работать будет видно что столб потихонечку начинает клониться следующее что нужно сделать то есть мы натянули после этого уже брать лопатку, запорик здесь он начинает отходить и потихонечку подрубать, подрубать, подрубать и все это подрубится сейчас как начнем наклонять, покажу конечный результат вот как А, друзья, ну вот таким образом корчуются Такие огромные пни Я думаю вы смогли в этом убедиться Это конечно не просто Занимает порядка 4 часов Ну естественно На отдых время Но Результат Превосходит все ожидания Мы сэкономили менее, Минимум тысячи рублей где-то берут за такой пень Но впереди у меня еще пять таких и больших маленьких поменьше точнее маленьких то как раз побольше 50 где самый главное большие с помощью лебедки выключить надеюсь вам понравилось это видео я немножко устал ставьте лайки пишите комментарии всегда рад новым подписчикам рад помочь не судите строго все видео получилось не совсем полным хотя мне кажется сам процесс достаточно понятен всем пока